Новости валютного рынка. Курс покупки и продажи наличного доллара растет. Согласно информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы 4 мая, средний курс покупки 70 рублей, а продажа наличного доллара составил почти 86 рублей за доллар. По сравнению с предыдущим днем, средний курс покупки вырос на 100 копеек. Средний курс продажи вырос на 132 копейки.